Ну что, друзья, наконец-таки могу похвастаться, теперь я счастливая обладательница яхты. Сейчас с балкона я наблюдаю, как супруг цепляет лодочный прицеп, после чего мы отправимся в Таганрог забирать нашу яхту. Более подробно о прицепе вы можете посмотреть в нашем предыдущем видео. Спустя два часа мы уже в Таганроге. С погодой нам повезло, весь день ожидается в районе нуля. А может ее эта щетка от автомобиля? А? Может щетка, нет? Да здесь пролежат, пролежа, снега. А -а -а. Нам повезло. Хозяин лодки Константин, спасибо ему большое, озаботился тем, что сшил из старого паруса чехол прямо по размеру этой лодки. Кроме того, он не просто чехол сшил, он еще и собрал каркас. Парус пару как, блин, ложить? Мощно. Ложить, блин, русский язык. Ты еще на камеру об этом расскажи. Класть, класть, расскажу. Нам положить. Мы запикиваем этот момент, делаем вид, что ты материал. Ладно, почему? Придумаешь. Здравствуйте, девушка. А это наша красавица, яхта Авось. Класс микро, модель рикошет. Это вот так ты будешь воздух взять, когда купаться будешь? Да. Я в дырку, когда я так. Готовим прицеп к приему лодки. Вот. Мы сжигаем носовую часть. Бити, не прыгай, я все прощу. видите. Там крючок так вот происходит подружка наша да у давай. честно говоря, тоже первый опыт так же как и для вас, зрители дорогие вот, все спустили ну, мне понравилось очень решение по ее хранению надо взять на вооружение классно хранятся, мне прям порадовало вот там стоит лодочка ну. Которую не стали поднимать, судя по она уже почти затонула. Лодка смотритель не стали поднимать, она затонула и все. У Вади веревочки нету, там привязать на всякий случай, а то что то машины, то яхты. Наша яхта полетела! <laughs> Друзья, если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, дальше будет интереснее. Нам важна ваша поддержка. Заранее спасибо. 75 сейчас. Сколько? 75. Центр тяжести должен быть смещен чуть-чуть вперед. Именно чуть-чуть. То бишь вес водки 800 килограмм. И насыпное устройство должно проходиться килограмм 40-60. Именно для того, чтобы распределить вес таким образом, мы положили под переднее колесо э, обычные напольные весы. Приехал. Приехал Wow, I don't Давай, да? Ну хорошо. Ты чехол не забудь положить в яхту. Зачем Значит, за счет, ну, что это карта памяти. Карта памяти кончилась. Втащить яхту на гору своими силами по разбитой дороге мы не стали даже пытаться. Решили вызвать КАМАЗ. И тут возникла новая проблема. Сцепные устройства лодочного прицепа и КАМАЗа оказались несовместимыми. Пришлось изобретать велосипед с помощью ленточной стропы. Мне кажется, рычага рычагах он будет? Не Я же да? А я на спуске пробовал, я еле поднимаюсь. Огромное предприятие. Муж верхом на лодке, Стоящие на трейлере, прицепленным к КАМАЗу. Субтитры <laughs> В Таганрога мы успешно добрались до города Шахты, где и оставили яхту до весны у родственников. О наших дальнейших приключениях мы обязательно вам расскажем в новых видео. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, комментируйте. Мы всегда рады единомышленникам. Все, хватит записывать всякую фигню.